Это на скале две фрески японской тематике. Я не буду пока рассказывать, о чем это. Вот, я, надеюсь, я надеюсь, авторы ну, сами расскажут. Хочу показать, вот, видите, вот черная полоса на фреске. Это просто стырили плитку. То есть, чтобы вы понимали, вот эта каждая мозаика выложена определенным образом, имеет свой цвет, подобрана под это, да, специально рассчитана и, и, и специально изготовлена для того, чтобы получилась цельная фреска понимаете но какому-то васе понадобилось видите ванну мозаика которая тут кучу денег реально стоит, да прихватил пару ящиков и что получилось Получилась фреска с черной полосой это не прикол это вот так оно и есть и ну то есть это большая на самом деле проблема потому что фреска была изготовлена ну по заказу на заводе ладно так о веселом давайте о веселом поговорим вот это у нас видите подпорная стена Почему она такого замысловатого вида вообще происходит? Почему, почему она так выглядит? Озеро смотрится на фоне скал вдалеке, на горизонте. Это будут скалы. Скальные пейзажи издалека будут смотреться вот именно вот как скалы. Вот. С близкого ракурса здесь просто будут, будет стена с высаженными различными растениями. вот хочу обратить внимание называется картина купальщики вот это купальщики у нас тут озеро недостроено. вот то что электричество протянуто 380 вольт еще не сдали в эксплуатацию это никого не волнует вот они как бы не боясь ничего все равно купаются вот на самом деле тут Пикники устраивают люди, вот, ныряют, там, освежаются, и никого абсолютно не беспокоит то, что здесь идет строительство. Люди уже сразу, недостроенный объект уже полностью взяли себе и эксплуатируют. Почему? Потому что кристально чистая вода. Работает еще только один, один дренажный насос, который вообще для этого не предназначен. Просто перегоняет воду здесь. Видите, как работает фильтрация? Вот, пожалуйста, вот здесь вот где-то полтора метра. Вот, видно дно, берег, все видно. Камни. Полная красота. Это, кстати, несмотря на то, что народ здесь и э, лопаты моет, и купается здесь каждый день, шашлыки жарят, что угодно. И прогнать, к сожалению, отсюда невозможно. У нас на канале есть видео о том, почему такая чистая вода, как добиться чистоты. И в данном случае мы поддерживаем технологию на каждом нашем объекте. Вот, устраиваем, устраиваем систему очистки, биологической очистки, того, чтобы вода была чистая. Здесь в будущем будут э, японские карпы Кои плавать. Вот. Сейчас уже, кстати, тут рыба и так живет. Кто-то бросил ее случайно сюда. Черепахи здесь есть. Я, правда, их не видел последние две недели. Вот. Но они где-то есть. Где-то прячется просто под камушками. Хочу с вами попрощаться. С вами был Костя Юдин, лошадный архитектор. Это репортаж с моих объектов. Пользы, конечно, этого никакой. Но радость встречи с вами она просто не непереоценима. Спасибо за внимание. Пока. Машовым ручкой.